Я вспоминаю себя 15-летнего Уже в руках была гитара И уже несколько аккордов знал И вот мы ходили в парк культуры имени Горького с моими друзьями Одноклассниками с этой гитарой Находили какое-то уютное место В аллее, на лавочке И начинали петь Ну конечно же мы тогда уже знали Песни Булата, Акуджавы Вокруг потихоньку собиралась Толпа людей Вначале они слушали, а потом начинали Подпевать но потом приходил милиционер И всех разгонял Мы просто меняли место И вновь толпа собиралась И песни продолжались ну вот Давайте вспомним про Наденьку И про автобус Весоком корочкой Несет поджаристой За занавеской Остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Я знаю, вечером ты в платье шоковом, Пойдешь по улицам гулять с другим. Ахнадя, брось, коней, кноп нащелкивать, Попридержи коней, поговори, Ах, вродь с коней. Попридержи-ка, не поговорим. О коне в сумерках колышут кривыми, Автобус новенький, спеши, спеши, Лицовочки такой промасляный, мире мысли мы, такой на Ах Надя Наденька, мы были счастливы, Куда же гонишь ты своих коней? Ах, Надя, Наденька, мы были счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Но кони в сумерках колышат гривами, Автобус новенький, спешит. в любую сторону твоей души.